Робот-скальпер для низколиквидных акций и облигаций. Представляем вашему вниманию робота, который можно использовать для покупки низколиквидных акций и облигаций, а также робот, который может быть использован для торговли по инструментам, который имеет достаточно широкий спред. Для чего предназначен робот-скальпер-помощник или аутотрейдер? Данный робот может покупать и продавать неликвидные акции и облигации, умеет анализировать стакан и игнорировать малые лоты в стакане, может выставляться по лучшей цене в стакане. И при помощи данного робота можно реализовать скальперскую стратегию в стакане для достаточно широкого спреда. Также есть настройки, которые позволяют ограничить ценовой диапазон, тем самым защитить себя от различных действий крупных игроков. Давайте посмотрим, как все это реализуется и работает в терминале Quick. Вы видите конфигуратор для настройки торгового робота-помощника, скальпера-аутотрейдера. Робот позволяет работать в трех режимах. В тестовом режиме может привести вашу позицию к необходимому заданному лоту. Также может реализовывать скальперскую стратегию и торговать в пределах лота. Вы можете заранее ограничить диапазон цен для торговли в стакане. Это на случай, если крупные игроки начнут манипулировать вашими действиями в стакане. Также задается размер лота, который игнорируется в стакане. Задаете отступ от лучшей цены в стакане. И задаете размер спреда, меньше которого робот не будет ничего делать и снимет все заявки. И также есть еще некоторые дополнительные настройки, которые подробно описаны в инструкции к роботу. Если вы захотите реализовать скальперскую стратегию, то вам потребуется найти бумагу, которая обладает достаточно широким спредом и при этом достаточно часто совершаются сделки. Идеально такую стратегию реализовать на облигациях. Что для этого нужно? Для этого вам нужно найти облигацию с достаточно широким спредом, которая при этом торгуется. Отобрать и посмотреть кстати можно при помощи нашего другого робота-помощника для анализа облигаций. Здесь можно задать сразу диапазон спреда и найти эти бумаги. Найти такие облигации. Но ну, вот здесь, кстати, есть, мы смотрели только АФЗ, выбрали здесь государственные облигации. Ну, для примера возьмем бумага 26208 это АФЗ облигация выведем ее стакан и посмотрим на ее график в чем преимущество реализации такой стратегии в спреде для облигаций потому что облигация в отличие от акции не может не имеет такой волатильности поэтому если облигация сегодня стоит в районе какой-то цены то она будет в пределах плюс-минус спред колебаться около этой цены это позволяет вам с относительно малым риском торговать в спреде, если этот спред достаточно большой. Если акция в любой момент может уйти против вас, и вы можете получить достаточно большой убыток, то для облигаций такой, такая стратегия несет существенно меньший риск. Ну, например, мы выбрали облигацию 26208 и смотрим ее диапазон. Вот за день было достаточно количество совершенных сделок, при этом диапазон сделок... Больше чем 0,1%. Соответственно, имея чем меньшую комиссию у брокера биржи, тем лучше, вы при таком спрейде уже сможете зарабатывать на колебаниях цены. Сейчас переведем нашего робота из теста в, режиме, в режим торговать в пределах лота. Нажимаем сохранить. И видим, что в стакане появилась наша заявка. В этом робот умеет анализировать стакан и может выставить может игнорировать маленький лот. Но сейчас, сейчас на покупку лот 100. Давайте поставим, к примеру, 101 игнорировать. Сохраним. И он, этот лот, будет в стакане игнорировать и будет выставляться за ним. Это удобно, когда вы выставляете свою заявку, особенно если это не один, а 20, 30, там 50 лотов. И перед вами начинают выставляться мелкие игроки, пытаясь сделать так, чтобы ваша цена, свою цену тоже перед ними передвинулись. Вот таких мелких игроков. Робот позволяет игнорировать. Соответственно, как только этот лот будет куплен, робот станет на продажу, поскольку у нас задана торговля в пределах лота, и будет продавать по цене, по параметрам, которые мы задали. Ну и при этом вы видите, что мы ограничили диапазон цен. В любом случае, если кто-то начнет вас пытаться загнать вверх, то это у него не получится. Данный торговый робот AutoTrader и робот-помощник BondsScanner оба входят в VIP-комплект, Курса по облигациям. Изучив данный курс и приобретая данные роботы, вы сможете как раз такую стратегию реализовать. Достаточно она интересная. И совершая, вот как видите по графику, там 10-15 сделок, вы можете заработать в день до 1-2%. Заработок 1-2% при таком достаточно низком риске – это очень неплохо. Возможно, не каждый день вам удастся заработать 1-2%, но такая возможность есть. И проведя тщательный анализ спредов облигаций, как они торгуются, вы на облигациях можете построить очень неплохую скальперскую стратегию. Если вы торгуете и инвестируете большие средства, там 500-1 миллион и больше, то тут, конечно, уже эта стратегия не позволит ликвидность реализовать. Но если у вас депозит до 150 тысяч, то такая стратегия вполне может быть реализована и с успехом применяться. Мы рассмотрели на примере облигаций. Но достаточно ликвидные акции с большим спредом, таких в принципе достаточно на нашем рынке, можно их поискать, вы можете на них также данную стратегию торговли в спреде реализовать. В отличие от облигаций, можно найти достаточно ликвидные акции, у которых спред составит 0,5, 1 и даже больше процентов. Но не забывайте, там у вас останется риск того, что акция может прийти в какое-то направленное движение. В облигациях такой риск существенно меньше.